Привет, с вами, я, это и сегодня у нас обзор экспериментального снапшота номер 4, который относится к версии Майнкрафта 1.17. Что ж, давайте не будем затягивать и приступим. Итак, начнем с самого важного изменения. Теперь в стони пикс будут генерироваться иногда слои из кальцита, андезита, гранита и прочих блоков. Вот, вы можете увидеть вот здесь. Все-таки, видимо, генерация этих слоев еще не до конца правильная. К сожалению, я не смог больше найти таких мест с, с генерацией слоев. Но все же вы можете увидеть на этом примере, что будет встречаться кольцы, например. Перейдем э, к следующему биому. Это каменистый берег. Теперь он иногда будет генерировать полоски из э, андезита, гранита, дерита и гравия. То есть будет, э, по сути, то же самое, что и в горах, но без кальцита. Не знаю э, то ли это, что я показываю, но все же я покажу вам то, что генерируется в этом слабшоте. Итак, сейчас мы находимся в биоме Снова и э, Теперь, как сказали разработчики, теперь действительно вместо земли под полками снега будут как было раньше, то, что идет снег, а за ним земля. Да? но теперь это здесь пофиксит, это, если что, другой же Вот вы можете увидеть, Как теперь выглядит это, как по мне, нравится, стало выглядеть гораздо короче, более белым, более естественным. Сосеют, что к самим снега то ну, было бы прикольно если разработчики добавили чтобы он кинулись несколько слоев то есть как у нас есть либо не одного слоя либо один а как в то что да вот да, возможно а, может быть это ожидать в последующих снапшотах экспериментальных или уже в обычных снапшотах по мне это не очень заметно, то есть вот у нас биомы джунглей и тут идет биомы темный лист, но тут река. Конечно, возможно, она как-то связано с этими джунглями, вот джунглей, но, как по мне, такое смотрится странно, потому что реками нужно разъять разные биомы, а не давать э, им будут вот появляться, например. А что касаемо самих джунглей, теперь, как сказали разработчики, э, на стыке гор, и теплых биомов, то есть джунгли, мессы и прочих теперь не будет генерироваться снег на деревьях джунглей и вообще в самом биоме джунглей а, к сожалению тут я не могу наблюдать гор но вы можете сами скачать этот снапшот и посмотреть найти какой нибудь э, сид с джунгами или с месой которых рядом другой биом горный и скорее всего там не будет снега итак что касаемо теперь мезы как сказали разработчики они не будут появляться в виде э, различных пятен микробиомов и тому подобным то есть теперь у них гораздо более лучшая генерация также разработчики сказали что они сделали что-то с генерацией самих вот этих слоев э, из различного цвета терракоты в целом это немного заметно, то есть э, их стало наверное больше, вот Но это лично по моим ощущениям. Также как написали разработчики, э, биомы, биом мезы, на котором из деревья, он не будет э, регенерироваться слишком низко, то есть он будет генерироваться высоко. В принципе логично. Этот биом бесил выглядит уродски, э, но вот так вот мезо выглядит, конечно, покрасивее. Пока мы далеко не ушли, э, есть немного нововведений, касаемо э, объема наших сталкитовых пещер. Теперь, как написали разработчики, у них будет генерироваться чаще э, медь. Э, не знаю, насколько это правда, это не имеет смысла сравнивать особо. Ну, точнее, это имеет смысл, но это займет слишком много времени. Так что можете сами поиграть, проверить. Вот. Так же, как сами написали разработчики, мы стали менее крутыми, более пологими. То есть, э я думаю, тут можно это наблюдать. Достаточно хорошее место, потому что э тут реально они стали э менее точнее крутыми. То есть, в принципе, э я считаю, что они такими и должны быть. Перейдем к бему рек. Теперь, как написали разработчики, э, в горных сухих местах э, увеличенных их вероятность э, появления. То есть э, в прошлом стопшоте им ее урезали, то, что они очень редко появлялись. То есть, например, вот тут бы не было э, такой реки. Э, я тогда лично обиделся немного, потому что, ну, посмотрите, это очень красивый пейзаж. То есть. И было бы обидно, что если бы они очень редко встречались. Ну вот, теперь э, их можно встретить достаточно часто. Также, как сказали, разработчики сами реки стали немного шире. Ну, проверять это не будем, потому что слишком занимает много времени, попыток и прочее. Кстати, вот посмотрите, э, я тут пролетаю вот по этой же реке. Как, как же тут красиво, какой прекрасный вид. Тут еще стало твои пещеры. Сами холмы достаточно высокие. Ну и вот тут уже холмы, конечно, прерываются. Ну, сам очень красивое место. А, вот вам... Вот держите, если вам нужен сид, координаты, можете сами зайти, вставить сид, а, тэпус, найти координаты и посмотреть на это место. Итак, теперь поговорим немного о храмах, как, а, как пустынных, так и джунглях, как сказали разработчики. Они теперь не будут генерироваться над водой, не знаю, насколько это правда, потому что здесь нету, к сожалению, реки, я не могу это проверить. Но в целом тоже можно поиграть, проверить и узнать на своем опыте, как как поменять его генерации. Итак, сейчас мы находимся в пещере, потому что, как сказали разработчики, теперь железо будет встречаться в более крупных жилах, то есть э, вероятность появления самой жилы не уменьшена, но они будут встречаться чаще, э, да, точнее они будут больше. А, тут не повезло, тут у нас три штуки, тут одна, раз, два, три, четыре, пять, шесть. Но думаю, шесть блоков это уже неплохо, неплохо однако. В принципе, я согласен с данным решением, потому что приходилось железо очень много, копать слишком долго, ну, очень много времени занимала если быть честным. А так э, немного меньше времени. Но по сути, это не станет прям слишком легко добывать, потому что вероятность появления этих жилых осталась примерно такой же. Что же, на этом наш обзор подходит к концу. В целом, экспериментальный сапшот вышел не таким большим, но привнес достаточно интересные вещи. И, в принципе, по правилам все баги которые возникали э, в прошлых снапшотах генерация конечно же стала лучше с этим снапшотом потому что исправлено много багов и играть станет гораздо приятнее можно встречать более красивые виды также немного затронули геймплейную часть вот в целом это все что можно сказать об этом снапшоте я благодарю вас за просмотр и желаю вам удачи всем